Да, все, вот запись началась. Да. Значит... Наконец-то, наконец-то, Сергей uh -huh. Вячеславович, я надоедала-надоедала, uh -huh. и вы согласились все-таки с нами побеседовать. Uh -huh. Ну, отойдем от традиционных таких форм. Давайте, лучше вы мне задавайте вопросы. Если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста, задавайте, я отвечу. А потом вы уже людям что-то ответите. Uh -huh. Хорошо, значит, вопрос номер один я хотел вот задать его. Это, значит, кем вы себя позиционируете, чтобы было понятно, каким видом деятельности вы занимаетесь. И если этот ваш вид деятельности является общественным видом деятельности, то где я, например, могу прочитать вашу биографию? Значит, чем я занимаюсь? Я являюсь председателем правления общественного движения «Община вольных русов», которое насчитывает уже более трех тысяч человек. Цели и задачи расписаны в уставе, а также там расположена вся необходимая информация, которая все, она находится в открытом доступе, также там находится мое волеизъявление, которое я заявила открыто в поле естественного права, так как я у вас подсмотрела там ваших документов, что вы, значит, заявлены поле естественного права, не просто вы заявились в поле естественного права, а вы еще отправили уведомление, э, не, не уведомление, а заявление секретарю, э, э, генеральному секретарю ООН Пан Пангимуну, вы его отправили 5 марта 2010 года. И вы заявились туда, как вы заявились в поле естественного права, как руководитель страны, временно исполняющей обязанности президента. И это среди наших сторонников вызвало очень большие ну, восхищения, удивления, никто этого не знал. Вот поэтому я к вам долго так вот стучалась, стучалась, чтобы вы согласились ответить на некоторые вопросы. И поэтому вы можете нам немножечко рассказать, откуда вы знали в 2010 году про естественное право, что это такое и как это произошло и что это означает, пожалуйста. Могу рассказать, значит, Мария, я почему хочу задать вам несколько вопросов, потому что дело в том, что состояние наших сограждан, это ни для кого не секрет, оно с медицинской точки зрения называется психический сон, я сам, кстати, врач, у меня больше 33 года я работаю уже врачом, до этого я заканчивал медицинское училище, так что я имею Полное медицинское образование и среднее, специальное и высшее. И, скажем так, в силу своей профессии, в том числе с медицинской точки зрения, рассматривал все события, которые сейчас происходят. И поскольку то состояние, в которое ввели основную массу населения Союза Советских Социалистических Республик, ну, можно охарактеризовать как психический сон, мы поэтому должны с вами определенные точки над «и» расставлять, для того, чтобы каждый из тех, кто подключается к нам, с разных сторон рассматривал это, это событие, вот в котором мы сейчас с вами находимся. Ну, многие называют его «я там проснулся», там какое-то пробуждение. На самом деле, конечно, это не так. Это происходит поэтапно, потому что вводили нас в это состояние ни день, ни два, ни десять даже лет. Вот Вводили нас в это состояние 15 поколений. Я уже говорил неоднократно, что естественное право угасло в 1478 году, когда был снят последний новгородский колокол. С этого момента на планете Земля такого понятия, как естественное право, оно же космическое, оно же природное право, не существует, потому что для людей оно было утеряно с этого момента. Более того, до снятия новгородского колокола много сотен лет шла правовая система по линии деградации, все было, все постепенно ухудшалось, то есть право начало передаваться не по, не по законам природы, не по законам естественных условий, а, а, а по роду. Как вы знаете, многие наши многие наши князья еще в 12, в XII, XIII, XI веке передавали право. По, по наследию, то, в принципе, нас привело в той, к той ситуации, когда мы утеряли право вообще. И в 1613 году, как вы знаете, произошло событие, которое называется «Земский собор», на котором наши предки приняли соответствующую грамоту. Эта грамота возводила в ранг основателя царских родов Руси. Михаила Романова, что является пиком вот той работы, которая, которая проводилась сотнями лет до этого. И дальше эта работа проводилась уже Романовыми, которые являлись диверсантами по отношению к коренному населению. И вот уже 406 лет с этого момента мы живем фактически на оккупированной территории. Был небольшой перерыв, когда Иосиф Виссарионович Сталин показал нам другой образ жизни, другой способ, скажем так, существования, вернул нас к социальному праву, к естественному, начал эту работу, но естественно он не успел, то есть в жизни одного человека это сделать было крайне трудно, тем более, что во время этой его правление случилось еще Вторая мировая война, которая, конечно, тоже нанесла очень серьезный удар и психологический, и экономический по нашей стране. Поэтому мы все должны с вами вот эти моменты хорошо понимать, что мы не здесь и сейчас занимаемся вопросами установления или возврата в естественное право, возврата в нормальный способ существования – для того, чтобы связать микросистемы и макросистемы и человеческое общество в единую систему. Вот, для того, чтобы мы жили в гармонии с природой. И у нас не было никаких противоестественных законов, которые внутри человеческого общества действуют и нарушают э, все законы, которые существуют вокруг нас. И тем самым мы идем э, к неизбежной катастрофе. Вот я вас э, хочу спросить, вы гражданином какого государства себя считаете? Но согласно свидетельству о рождении, которое у меня есть, как у всех, я гражданин Советского Союза. Хорошо. А, а когда вы последний раз платили налоги в Союзе Советских Социалистических Республик? Я обращалась к вам в группу. Я, угу. я у вас там подписана. Я сужусь с этим, с Российской Федерацией безжалостно сужусь уже лет пять. У меня есть все документы. Они уже от меня шугаются. Я ничего не плачу, они со мной судятся. Но если бы был орган, куда я могла бы платить налоги, я бы платила, конечно. И я обращалась в группу. Куда нам платить? Дайте какой-нибудь счет. Дайте нам какие-то эти самые. Но я не дождалась этого. И пока что я просто сужусь с Российской Федерации. Хорошо. А э, вы зарегистрировались в регистрационной палате Союза ССР, который у нас на Министерство юстиции Союза ССР существует? Если вы откроете я сайт не... Минюста, там есть регистрационные палаты. Я знаю об этом, я изучила все ваши документы, я как раз очень внимательно слежу за работой правительства, которое вы возглавляете. И, э, всем рекомендую, но я не, не регистрируюсь, по какой причине. У меня есть два вопроса, которые... вот на все вопросы мои, которые возникают по теме СССР, вы отвечаете в полном объеме. А вот есть два вопроса, на которые еще вот я ну, потом, попозже, может быть Прекрасно. вы ответите. И тогда я, тогда я приму решение не только я, мы всей семьей, потому что выхода из вот этого концлагеря Российской Федерации все понимают, что это через Союз Советских Социалистических Республик, но сразу вам скажу, Сергей Вячеславович, нам этого маловато будет. Мы хотим Прекрасно. двигаться дальше, к своим истокам. Мы не хотим останавливаться на этом. И поэтому вот следующий вопрос. Вот смотрите. вы заявились бы ООН на основе... Подождите, подождите, подождите. Вот смотрите, вы не зарегистрированы в Союзе Советских Социалистических Республик. Как вы думаете, каков ваш статус в СССР? Вот вы называете себя гражданином СССР согласно того, что у вас есть... Свидетельство о рождении в Союзе СССР, и это правильно. Документ это подтверждает. Вот а в каком статусе вы находитесь сейчас в Союзе ССР? Как вы думаете? В Союзе Сср, в каком я статусе нахожу? Да. Мне еще неизвестно. Вам это известно. Вы пропавшие без вести. Дело в том, что все да. Дело в том, что все ваши регистрации, которые существуют. Вот. Они находятся в Российской Федерации. А Российская Федерация, как вы знаете, это обычная коммерческая компания, которая к тому же осуществляет геноцид местных народов и ведет себя как организованная преступная группа, что она, так сказать, на протяжении вот этих последних 28 лет и продемонстрировала. То есть геноцид, уничтожение экономики, уничтожение системы образования, того всего не будем перечислять, потому что нет такой области, где бы Российская Федерация не наносила нам ущерба. Их просто не существует. То есть любая область человеческой деятельности, она подвергается колоссальному воздействию со стороны Российской Федерации и аналогичных субъектов права, которые наплодились здесь после референдума 17 марта 1991 года. вот По сути, это преступные организованные преступные сообщества, о чем я неоднократно сообщал им в суде, в различных заседаниях, в которых мне приходилось участвовать, с, в том числе с Российской Федерацией, против нее. И поэтому вы находитесь в состоянии человека, который, так сказать, без вести пропал. Потому что все ваши регистрационные данные находятся в руках врага. А в руках Советского Союза, от которого вы могли бы начать ту деятельность, которая вас интересует, скажем так, по возрождению естественно, вы находитесь в, общем, в подвешенном состоянии. И таким образом Советский Союз вас обнаружить не может. Вас нет в этом поле. Не переживайте. Не я я да, не переживаю. Да. Я вам констатирую факт. Это относится не только к вам, Мария. Да. Вы же понимаете, что я этот вопрос задаю не вам. Я задаю да. всем, кто да. смотрит и увидит нас и услышит. Если вы не зарегистрированы в таком субъекте, как Российская Федерация, или в любых так называемых постсоветских субъектах права, вы находитесь в состоянии, так сказать, для Советского Союза, пропавших без вести. То есть ваши документы находятся в оккупационных структурах, в, в воссозданных структурах права вас нет. Обнаружить вас и привлечь вас к работе невозможно, потому что вы никак не зарегистрированы. Ну как вы начнете действовать, работать с человеком, данных которых о нем у вас нет? Вот. Он по, по всем законам права вычислитесь пропавшим без вести в Советском Союзе. Поэтому пока вы в этом состоянии, значит, ваш, ваши действия, они безрезультатны. Ну, вы проделали огромную работу. Вы были первым, кто эту тему начал освещать. За что я, лично я вот, я от вас узнала это все. В 2016 году мы узнали, полгода ходили в коме от того, что мы узнали вот это вот все. А потом все стало на свои места. То есть вы были первым, вы проделали большую работу. И сейчас вот каждый день все больше и больше людей об этом узнают. Мы стоим на пороге вот, э, от, м, восстановления органов управления Советского Союза. Но людям очень тяжело сориентироваться, где истина, где правда, где действительно э, закон, закон, я ненавижу уже это слово «законное» где действительно правовая основа есть у структур, которые восстанавливают Советский Союз, а где имитаторы. И вот именно поэтому мы сейчас с вами встречаемся, потому что моя точка зрения, это э, правовая основа есть у тех, кто сможет действительно решить все проблемы, которые стоят сейчас перед, даже не перед нами, а перед всем миром. Потому что то, та ситуация, в которой мы оказались, она же ведь... Она же существует. И она Мария, вы написали программу решения проблем всего мира. Давайте, да, давайте, давайте не, не делать громких и безосновательных заявлений. Значит, Вот, вот этого рода заявления, там программы там, и так далее, их надо, так сказать, либо, либо они у вас есть, понимаете, либо давайте о них не говорить. Это вот как тема про трасты, которые вы неоднократно упоминали. Вы видели хоть один документ? который связан с трастами. Никто не видел. Вопрос, а зачем вы говорите о том, чего вы никогда не видели? Понимаете, зачем будоражить пространство, устраивать здесь вот это ненужное бульканье, так сказать, и шкварчание по предмету, который никто никогда в глаза не видел? Во-первых, Во вы поймите, что любой документ, который подписан и существует на тех или иных правах, если он появляется, ну давайте его обсуждать, законный ли он, имел ли полномочия тот человек, который там подписался, или группа лиц, который подписал, подписывает такого рода документы. Вот все документы, на которые мы опираемся, они в природе существуют. Существует Советский Союз, существует референдум, существует решение о том, что референдум является законным решением, вечевым, всенародным решением по сохранению обновленного Советского Союза. Грамоту Александра Македонского мы продемонстрировали в тот же момент, когда я о ней заявил. Все документы, про которые, на которые мы опираемся и про которые мы заявляем, мы демонстрируем. Если кто-то, значит, вот мелит языком о чем-то там, о каких-то трастах, о каких-то там непонятных, так сказать, владениях или претензиях кого-либо на что-либо. Если вы этого документа не видите, давайте об, об этих вещах не говорить вообще. Давайте говорить о том, что, мы, что у нас есть в руках и что мы реально можем сделать. Потому что, еще раз повторюсь, работа, которая связана с созданием, ну, например, <coughs> äh, äh, пакета необходимых документов для жизни такой страны, как Советский Союз, Российская империя. Она делается на протяжении десятков лет, ну, как минимум, сотнями тысяч специалистов. Российская империя формировала свой полный свод законов Российской империи. Он так и назывался – свод законов Российской империи. 56 томов. Я его видел целиком. 170 лет понадобилось гигантской стране – для того, чтобы сформировать э, пакет, э, так сказать, документов, которые связаны с управлением на такой огромной территории. Понимаете, э, вот э, на, надо эти вещи отличать. Э, заявление в никуда и ни о чем. И кропотливая, тяжелая работа. Поэтому я вас и спрашивал, я говорю, если вы хотите стать э, во главе этого процесса, напишите документ по аналогии с э, уже известными документами. Ну, например... Документ, который мы, мы назовем. А, протоколы сионских мудрецов? Да, вот, вот по, по аналогии, по аналогии с, с этим документом, значит, должен быть создан программный документ. Наподобие, значит, ну не протоколов, а, скажем так, план слав, развития славянских родов. Вот. Если вы готовы такой документ написать, такого уровня, у вас есть соответствующая команда, то можно начинать эту работу она несложная я думаю она займет лет 10-15 небольшого коллектива там в полторы-две тысячи специалистов вот. поэтому <coughs> примерно это делается так чтобы вы понимали прежде чем я заявился мы много лет уже существовали как так сказать рабочая группа мы занимались правом мы регулярно собирались мы проводили большое количество встреч Искали сторонников, привлекали людей, проводили семинары, выездные по всей стране многократно. И с 2008 года начали практическое применение тех знаний, которые у нас уже к тому времени накопилось и когда у нас уже сложился костяк. Вот так делается эта работа. На самом деле она требует очень серьезного вложения, так сказать, сил, средств и жизненной, так сказать, энергии, особенно тех людей, которые собираются пойти в этом процессе до конца. И фактически получается так, что вот я, -то я потратил на эту половину своей жизни. Вот. Поэтому вот я сегодня услышал, завтра выпустил ролик, нужно изучить весь исторический контекст, весь правовой контекст, все, так сказать, нюансы, которые связаны с... И искажением и тех и других контекстов, потому что, как вы знаете, мы вот с 600, как минимум с 613 года живем с вами в полной фактической оккупации, когда Михаил Романов, то есть первый из Романовых на Земском соборе получил соответствующую грамоту, где его назначили вот этой грамотой родоначальником царских родов на Руси. Вы представляете, в 613 году было совершено страшнейшее предательство, страшнейшее. То есть вся история Руси была отброшена. И принял этот, этот документ, я вам еще раз повторяю, Земский собор. Там были очень серьезные люди. Между прочим, десятым номером подпись стоит. Как вы думаете, кого под этой грамотой? Не знаю. Пожарский. Это, Это О -о -о. тот самый Пожарский, где, который вместе с Мининым стоит в виде памятника и в центре Москвы, и в центре Нижнего Новгорода. У Кремля Нижнего Новгорода стоит аналогичный памятник, и на Красной площади в Москве он стоит. Вы понимаете, что люди, которые находятся так долго в таких состояниях, про которые мы с вами сейчас говорим, со всех точек зрения, с психологической, с точки зрения мировоззренческой, они не могут самостоятельно принимать решения, Потому что вот, например, наши предки на Земском соборе в 613 году приняли для нас это решение. Они добровольно проголосовали за то, что нашу страну они продают посторонним людям. Иностранные рода пришли в систему управления Нашей Великой Родины. Это было 406 лет назад. 406 лет назад. Но они же не спали 406 лет. Они работали. Они работали над нашим сознанием. Тогда еще не было вот этой новодельной истории, которую мы сейчас изучаем. Тогда еще все точно знали, что Иван Грозный был правителем единой планетарной державы. Потому что те люди, которые тогда жили, они еще помнили Ивана Грозного. Они жили при Иване Грозном. Вот. А теперь представляете, насколько нам тяжело будет вернуть нормальное состояние ума, вот, вывести людей из вот этого психического, так сказать, сна, в котором мы с вами находимся, когда отдельные части и зоны нашего сознания, они как бы выключены. Но вот вы, например, знаете, что Иван Грозный был композитором? Ну да, я видела у вас, вы размещали его произведение, я знала, я знаю, что он был фантастически, обладал такой харизмой, такими способностями, что женщины падали в обморок при виде его, это тоже я у вас узнала. Я хотела спросить, Земский собор, он был с правой точки зрения того времени законный или нет? Хм, он был предательский. Вот. А вы собираетесь сейчас проводить такого же рода собора? Вот. А я, я вам про это и говорю. Мы сейчас находимся в условиях, когда первой и наиглавнейшей задачей для нас является выведение людей из этого состояния, находящихся в условиях войны и военного времени. Мы с вами находимся под жесточайшим прессингом. У нас практически нет истинной информации. Практически нет. Ни одна современная наука, ни, одна, так сказать, ни один современный документ не опирается на истинные основания. Произошло то, что описано в Былине пророчеств. Когда истина, что изначально от Творца, раздроблена на сотни мелких частных правд. То есть никто не видит эту истину целиком. Она раздроблена. И вот эта задача по сбору этой информации, соединению ее и превращению ее в реальное мировоззрение наших соотечественников, это и есть вот эта сложная задача, которую нам предстоит с вами решать. И здесь инструменты, которые пытаются сейчас применить некоторые группы, которые бродят под флагами СССР, которые в режиме выборов пытаются решить эти вопросы. Вот я вам привел пример. Выборы. Земский собор 1613 года. Собираются лучшие люди страны и сдают эту страну полностью. Полностью сдают, продают до последнего гвоздя всю страну. Как вы думаете, если мы сейчас соберем Земский собор, что у нас будет? Шизофрения. Да, у нас будет что-то подобное. Потому что дело в том, что нельзя, нельзя значит, проводить ну, или учитывать мнение людей, которые сами находятся вот в тех состояниях, про которые мы с вами говорим. Психический сон, отсутствие истинной информации. Крайне тяжело. Для этого нужно потратить очень серьезные так сказать, силы и средства для того, чтобы вывести людей из этих состояний. И вот э, наш, так сказать, пример, пример э, той работы, которую мы проводили, он здесь абсолютно очевиден. Вот видите, в 2016 году вы впервые увидели наши документы. А знаете, почему вы их увидели? Хотите, я вам скажу? Нет, не знаю. А Получай. я вам отвечу. Значит, дело в том, что <кх>, началось интенсивное финансирование лже, лже советских групп, которые начали плодиться, как, так сказать, грибы после дождя. Помните, этот Федоров стал нодом СССР, который на дух не переносил слова СССР, он только хотел Российскую Федерацию модернизировать и превратить ее в нечто похожее на социальное государство. Началось интенсивное финансирование, абсолютное большинство людей, которые пришли, на этой почве, на, в поле, в правовое поле СССР под разными флагами, это наемники всех мастей. Ну, первый из них, как бы, и получивший наиболее серьезное финансирование, это как раз небезызвестный депутат Федоров, который в конце шестнадцатого года заявил о том, что он теперь народно-освободительное движение СССР. Ну, и так далее. И потом это пошла волна. То есть, на самом деле, вы узнали об этом только по одной простой причине. Что Российская Федерация начала ложную, ну, скажем так, работу по перехвату системы возрождения Союза ССР при помощи своих агентов. А вот кто из них является агентами, а кто добросовестно заблуждающимися людьми? Вот это и есть ваша основная задача. Вы же поймите, вот то, что вы меня спрашиваете, а как люди узнают? Вот пока люди не могут разобраться, кто есть кто, до этого момента им решение принимать нельзя. Если у вас есть перед глазами документы, а вы не можете понять, а кто из вот тех претендентов, пусть их там 10-20, является настоящим, а кто фальшивым, это значит, что у вас нет либо достаточной квалификации, либо вы просто еще не готовы к этому? Информации нету, и поэтому, да, многие люди сейчас хотят сориентироваться, они уже готовы, значит, оформить там где-то, но людям не хватает информации, поэтому мы с вами встречаемся. Вот у меня к вам вопрос, вы заявлены в поле естественного права, это, наиболь, это наивысшая форма права на земле. По законам войны и военного времени. Вот да, это законам, вот ключевая это, фраза. Вот ключевая по фраза. Законам войны, по во... законам войны и военного времени. Нет. В этом состоянии мы не можем никого избирать. Согласна. По одной простой причине. По той же самой причине, по которой, так сказать, в 613 году у нас прошел Земский собор, и страна была продана с потрохами. Вот чтобы что таких вину, вещей не повторять... Чтобы не произошло то, что произошло в 1991 году у нас. Чтобы не произошло то, что происходило в 1917 году. Потому что в 1917 году, извините меня, не Сталин пришел к власти, а Троцкий <пасу> с Лениным. А Троцкий, как известно, так сказать, еще его называли демон революции. И основной его посыл был сжечь всех русичей в, в, в, в, в, в всеобщей в, в, в мировой революционной топке. Задача была именно такая. И то, что ее перехватил Иосиф Виссарионович Сталин, и она перестала развиваться по этому пути, в этом, конечно, его большая заслуга. Но на эту работу ему понадобилось 10 лет. Только в 1927 году ситуация стабилизировалась, и как бы, вектор движения стал однозначным. А до 1927 года, извините, мы находились в состоянии раздрая. Примерно такого, в котором находятся сейчас умы наших сограждан с вами. Которые не могут определить, кто прав, кто виноват, кто главный, кто второстепенный. И по этой причине у нас есть два основных, две основных точки опоры, на которые мы можем с вами опираться. Это первое. Законы войны и военного времени в связи с тем, что мы находимся в полной фактической оккупации. И естественное право. Что такое естественное право по отношению к любому другому праву, которое сейчас вот понапридумано на нашей планете в невероятных количествах? Это право непротиворечивое. Оно не противоречит ни законам микромира. То есть микромира – это мир фотонов, атомов, молекул и так далее. И макромира – то, что нас окружает, звезд, звездных систем, вселенных. И вот, вот это право, вот влиться вот в струю этого права, ну достаточно сложно. То есть надо иметь очень серьезную правовую подготовку. То есть каждое действие, каждое действие, которое мы с вами совершаем, оно должно не проти не противоречить никакому виду права. Вот я э, делал соответствующие заявления в Российской Федерации и даже праву Российской Федерации мои заявления не противоречили. Никто мне не сделал ни одного замечания. Это и есть движение по пути естественного права. То есть, когда вы э, делаете соответствующие правовые действия, которые не входят в противоречие ни с какими видами права, э, независимо от того, кто его создал, когда, с какими целями. Но ни у кого нет... А дадут? А как вы думаете, вот дадут нам вот из этой системы придуманного вот это, как вы его называете, юдическое право, которое придумано не знаю кем, и, и все-таки перейти в поле естественного права божественных конов мироздания. И еще один вопросик. И где можно, вот все, все время мы ищем информацию, она искаженная, где можно поближе познакомиться с конами, ну информацию побольше узнать. Все люди уже сейчас хотят этого. Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Ответ – нигде. По одной простой причине. Все, что в виде конспекта вы можете использовать, ну, скажем так, с правовой точки зрения, то сокрыто от наших глаз. То, что можно использовать и найти, вот, как, как реальную базу для понимания того, что происходит, требует очень серьезной подготовки. Ну, я и все эти книги уже называл. Дело в том, что, первое, вы должны понимать исторический контекст тех событий, которые происходят. Вы должны быть знакомы с такими произведениями, как летописный лицевой свод Ивана Грозного. Должны быть знакомы с Марком Юнианом Юстином, который написал эпитому к сочинению Помпеи, трогая история Филиппа». Вы должны быть знакомы с книгой Мавра Арбини «Историография початия имени славы и расширения народа славянского». Все это должны вы прочитать на старославянском языке, желательно как можно более ранних изданий. И только тогда, когда вы это прочитаете, у вас возникнет частичное понимание того, что же реально происходило во, всех, во все времена и в различных так сказать, точках нашей земли за, это, за то время, ну, которая там описывается. А Описываются там события э, как раз вот за последние 7,5 тысяч, тысяч лет. Это, это можно легко увидеть и в э, книге Марка Юна, Юниана Юстина, и в э, летописном лицевом своде Ивана Грозного. На самом деле есть только два произведения, которые находятся в открытом доступе, в которых написано, описана мировая история. Литописный лицевой слот Ивана Грозного» и «Марки Нюан Юстин. Эпитомок сочинения Помпея Трога. История Филиппа». Вот. вот эти два произведения, находящиеся в открытом доступе, которые, кстати, официально признанными, признаны всеми научными сообществами. Более того, эпитомок сочинения Помпея Трога, который написал Марки Нюан Юстин, является официальным учебником для студентов исторических факультетов. Дадут нам выйти в поле естественного права? Или будет противодействие вот эти системы? там? Мария, вот кто, сложная... кто вам мешает? Вы у кого собираетесь что-то спрашивать? Я ни у кого не спрашиваю. Причем что тут спрашиваю, дадут. Кто вам да. должен дать или не дать? Вам никто ничего я... давать не может. Есть два состояния. Либо вы делаете и получаете результат. Либо вы не делаете и ждете, когда вам что-то дадут. Они вот. все время к нам законы применяют. Они к вам ничего не применяют. Они кстати, к вам ничего кстати. не применяют. Эти законы к вам отношения не имеют. Если вы не умеете, скажем так, квалифицированно им противодействовать, это значит, это значит, у вас недостаточный опыт правовой. Вот все проблемы, которые связаны с гражданами Союза СССР, у которых случаются проблемы с Российской Федерацией, они связаны с недостатком правового опыта. И это и есть та самая школа, которую вы должны пройти для того, чтобы поиметь правильный правовой опыт, не, при, не противоречивый. Понимаете, не создавать скандал, не создавать войну на ровном месте, а четко развести правовые конструкции по своим местам. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Двигаюсь пешком по территории Союза Советских Социалистических Республик. Я вас слушаю, товарищ сержант, полицейский. И пусть простите. он в этом случае вам что-то скажет. Если вы не умеете говорить этих фраз, если вы не осознаете алгоритмы поведения в суде, алгоритмы взаимодействия с такими структурами, которые силовые, которые есть в Российской Федерации, то вы в Советском Союзе ничего не сделаете. Вы же поймите, что все э, структуры правовые вот, работают по единому алгоритму. Это никто, этот алгоритм не связан с тем, кто громче закричит или кто первый закричит. Они связаны с тем, что вы говорите и обосновываете свою речь документами. Если вы это умеете делать... Ну не все, Сергей Вячеславович, не все, но ну, там бабушки такие пожилые, там их мучают сейчас эти приставы, не все они могут, бедненькие, вот так вот грамотно все это обосновать, и даже те, которые постарше, ну помоложе, тоже не могут. И в последнее время, я вам скажу, вот такая тенденция, в структурах Российской Федерации они уже все знают, все знают, благодаря вот тому, что люди уже все, многие там их просветили, но они уже просто беспредельничают. Они уже не то, что законы, они вообще ничего не соблюдают. Они просто беспредельничают и вот доживают Мария, последние... это вам кажется. Я, значит, такого рода случаев, значит, на моих глазах произошло великое множество за последнее время. Беспредел был тогда, когда мы начинали этот процесс. Вот тогда когда мы ехали на машине с Валерием Семеновичем, еще с нами было э, три человека, то есть пятером мы ехали в машине. Вот тогда, когда мы впервые произносили слово гражданин СССР, это было в одиннадцатом году, вот тогда, значит, постовые милиционеры, тогда еще посты были, их еще не убрали, передергивали затвор автомата Калашникова, наставляли на нас, так сказать, <к hypotheses> свое оружие и говорили, ну-ка, вышли все из машины. Вот тогда это был беспредел. А сейчас, извините, ребята, вы э, находитесь в состоянии, когда все об этом знают. Вот тогда, когда они слышали это впервые, и никто ни никогда в их жизни ничего подобного им не говорил, вот тогда это, было, это был беспредел. И то он заканчивался тем, что мы потом фотографировались прямо на, в посту, так сказать, внутри этого поста ДПС вместе с этими ребятами, которые значит, только там несколько минут назад передергивали затворы своих автоматов, фотографировались с ними на память прямо внутри поста ДПС. Понимаете? Вот это, вот это был беспредел. Вот. А когда, извините меня, тысячи людей... Сделали уже заявление. Нет ни одной структуры, ни в Российской Федерации, ни в любом другом организованном преступном сообществе, которое бы не знала о возрождении СССР. Это не беспредел. Это недостаток правовой грамотности. Потому что... Ну не могут люди все знать, как вы знаете. Люди, вы сами говорите, находятся в состоянии психического сна, литургического сна. Хватит, хватит, хват. что делать, что делать. Да, вот да. они, давайте, это там, ну, кругом там мечутся. Мария, они... вот я, я с утра не поднимаю штангу 200 килограммов. Вот честно вам скажу. Да ладно, вы вот, вот не поднимаю, вот и все. Знаете почему? Потому что она мне не по силам. Вот каждый нормальный человек, что такое адекватность человека? Это когда человек берется за те задачи, которые он может исполнить. Вот, он говорит, я сделаю. Я вскопаю огород, берет лопату и копай. Вот это адекватный человек. А человек, который говорит, я сейчас ему, так сказать, рога поотшибаю, начинает бороться там, с судебными приставами там, и так далее, а потом в итоге попадает за решетку, это неадекватный человек. Потому что он не понимает, кто перед ним находится, он не понимает механизмов, он не понимает алгоритмов, он не знает процедурных вопросов и так далее. Не надо браться за вещи, которые вы не осознаете. Не надо ввязываться в процессы, которые вы не можете закончить. Зачем вы выходите на ринг драться с чемпионом мира, если вы ни разу не боксировали даже с грушей? Вот. но это же, это же идиотизм, понимаете? Вот. Поэтому не надо браться за те задачи. Есть у вас квалификация решить какой-то вопрос? Решайте его. Если вы не осознаете, это ваши проблемы. Это, значит, накапливайте этот опыт. Но еще раз говорю, алгоритм действия. Алгоритм действия. Если этот алгоритм правильный, вы неважно, какая сила перед вами стоит. Все мировое сообщество, так сказать, Российская Федерация, там кто угодно. Вот, все вопросы решаются. Вот то самое заявление, про которое мы с вами говорили. И вот, кстати... В конце, значит, вот эта квитанция о том, что доставлено в Организацию Объединенных Наций, в котором говорится о естественном праве. 24 февраля 2010 года, да, и там в следующем месяце оно там поступило уже, соответственно, в Организацию Объединенных Наций. И здесь, здесь написано про естественное право. Это, это, это было сделано изначально. Вот. И поэт... По этому праву, если ну, какие у вас есть вопросы по, по этому документу? Вот меня, мне, например, вопрос. он абсолютно понятен, как ясный Мы день. не передумали в естественном праве, в останов... то есть прийти к естественному праву в... И, и в конечном итоге через СССР, но новая конституция, я так понимаю, должна уже быть основана, потому что после референдума нам на новую конституцию. Вот как вы как вы представляете вот вы не передумали или предполагается ли что новая конституция должна основываться на естественном праве на конах мироздания не как вы говорите хорошо вот смотрите значит во первых все что я говорю основано на естественном праве значит референдум о сохранении обновленного союза ссср это естественное право да, вы сказали, это это, да это это всенародные вещи оно противоречит естественному праву. Нет. Ну, сколько раз я могу говорить референдум, он же всенародные вещи, всенародные вещи, он же референдум, всенародные вещи и референдум это есть элемент естественного права. Но, Но Конституция-то конституция, Подождите это Конституцию. Я не могу написать один Конституцию. Вы вы а все мы... время бежите впереди паровоза. Договорите да сколько угодно. Вопрос: у вас есть специалисты, которые могут написать новую конституцию? Это же потом, после да, напишем все... мы ее, напишем. Но это работа ни одного дня и ни одного года. А какая она будет в каком? Вот мы спрашиваем, в поле какого права она будет. В естественном праве она не будет противоречить ни, никак, никаким канонам мироздания. Не знаем, Точно вовы. так же, как и грамота Александра э, Македонского который имел титул царя царей, избран на всецарском планетарном вече царем царей. То есть первым и главным представительным лицом в правовом отношении на всей планете, который никогда никого не захватывал. Вот. Все нам рассказывают сказки, что были какие-то там завоевательные походы Александра Македонского. Не было этих походов. Он наводил правовой порядок на взбунтовавшихся окраинах. Взбунтовавшиеся окраины – это та территория, которая в то время называлась Парфия. Парфы, парфы как со, со скифского переводится? Вы помните? Я это говорил неоднократно. Значит, что-то я прозевала, я все смотрю, что Парфы это... переводится «изгои». Так вот, государство изгоев, которым управлял царь Дарий, со скифского это переводится как изгои. Вот. Сбунтовалась. Вот. Мало того, что она не подчинялась единой так сказать, державе. Она еще наносила ему военный ущерб. Как вы знаете, дарии, которых было много, они ходили в Скифию и на территорию современной Европы. Тогда, правда, никаких Европ не было. Это искусственное образование, такое же противоестественное, как Российская Федерация. Потому что на одном континенте не могут быть два названия. Континент наш называется Асия. И вот их, э, они осуществляли военные походы. И таким образом довели э, ситуацию до предела, когда <сёк>, отец Александра Македонского, Филипп, почему, кстати, и называется э, произведение Марки Юниана Юстина, история Филиппа, э, вернее, Помпея Трога, Марки Юниан Юстин написал только предисловие каждой книги. Их было 44. Вот. История Филиппа. Потому что Филипп начал этот процесс, но он, но он умер. То есть там произошла, так сказать, трагическая гибель этого человека. И его молодой сын, 20-летний Александр, который к тому времени уже имел определенные заслуги, в том числе как полководец, ну вот, занял это место и выполнил миссию отца. Это такое же естественное право. В грамоте Александра Македонского написано, что благородная порода славян имеет право на управление всей, всей землей и ми, мир белосветом. Это, кстати, к слову Русь. Вот вы часто употребляете слово русский и Русь, ну, с, с, с корнем Русь. Что такое Русь? Русь – это мир белосвета. Это вся вселенная, которая нас окружает. Все, что излучает. Вся мультивселенная. вселенная Будем а, к этому да, сказать, будем к этому да, стремиться. Будет, Поэтому русский, русский, да, это вселенский. Русский, это вселенский. По смыслу это обозначает, вселенский. А то, что мы сегодня имеем как различные национальности, ну, это на сегодняшний момент, это различные прозвища. Ну, например, всем известна такая, такая национальность, как армяне. Эта национальность родилась от имени первого правителя этой территории. Первый правитель этой территории был, значит, участником экспедиции аргонавтов. Его имя было Армений. И поскольку Армений управлял некой территорией, то территория называлась Армения. Есть другая, так сказать, территория, которая называется Аравия. Там был в свое время правитель, которого звали Арав. Поэтому никакого арабского языка не существует. Существует арабский язык. Это неправильно прочитанное слово в латинской транскрипции. Русское слово «Арав», прочитанное в, в латинской транскрипции, получается «араб». Точно так же, как русская «варвара» в Европе превращается в «барбару», только потому, что полицейский читает русские буквы в латинской транскрипции. Ну и так далее, и так далее. Все Сев, Севастьян, русский, русский парень, Севастьян, превращается в Европе в Себастьяна, как вы знаете. Ну и, и, и так далее, и тому подобное. Это все искажения и различные, скажем так, интерпретации через различные, через различные буквенные системы, искусственные буквенные системы. Ну, например, такая страна, как, такая страна, как Греция, в природе не существует. Вот я тоже об этом неоднократно говорил. Греки, на, на старых картах везде написано греки, греки, греки, греки. Это русское слово «жрецы», написанное в латинской транскрипции. Берете слово «жрецы», пишите его латинскими буквами, у вас получается «греки». Вот. Греков в природе не существует. Они всегда были эллинами. И называли всегда себя эллинами. Это извращенно интерпретированное русское слово, которое называется «жрецы». То есть там был центр жречества. Нашего, кстати, с вами жречества. Вот и все. И оттуда пошли вот эти вот названия, которые сейчас используются. То есть все эти искаженные названия – включая такие искусственные языки, как арабский язык – это искусственный язык, тюркский язык – это искусственный язык. Искусственные языки стали достоянием там, определенного количества народов, которые их сегодня с удовольствием используют. Я уже неоднократно приводил такие примеры, в том числе и на лекциях. Заходит ко мне таджик в кабинет. Вот сегодня я отработал полную врачебную смену. «Ассаламу алейкум, в ассалом. ассалам, шинет, щенет, шине, садитесь на его языке». «Кадом дандон дарт мигунат, какой зуб у тебя болит?» Я его спрашиваю. Он говорит, «Вы говорите по-таджитски?» Он меня спрашивает. Я говорю, «А что, мы разве говорили по-таджитски?» Он говорит, «Ну да». Я говорю, «Ничего подобного». Я говорю, «Поздоровались мы с тобой на арабском языке?» <coughs> Полностью фраза звучит без рахмон и рахим, ассаламу алейкум». Вот, во, имя, во имя Аллаха всемилостливого и милосердного, мир вам. А потом мы начали говорить с тобой на языке фарси. Язык фарси на сегодняшний момент применяется широко в Таджикистане, Афганистане, Иране. Я говорю, а с чего ты назвал его таджицким? Он говорит, ну вот, мне так придумали. А теперь, дорогой мой, он сидит в кресле, широко раскрыв рот. Вы знаете, стоматологов все слушают, всегда широко раскрыв рот. Так вот он сидит, широко раскрыв рот, и слушает. Меня. Я тебе на, на чистом русском языке говорю. Здравия желаю. А ты поздоровайся со мной на своем языке. Он говорит, а я другого не знаю. Я говорю, а с чего ты тогда решил? Что у тебя есть свой язык, если ты даже поздороваться со мной не можешь. Ну поздоровайся со мной на языке, который ты называешь таджитским. Ты говоришь ассаламу алейкум, я тебе говорю Валеку ассалам. Но это арабское приветствие. А на своем-то можешь? Нет. Язык фарси называешь таджицким? Но это некорректно. И так большинство вот этих вот национальностей... Нет, это не большинство. Это большинство народов мира. Примерно так же. Вот. А почему? Потому что истину, что изначально от Творца, на сотни мелких частных правд, из Карамсали. Вот я вам на простом примере сейчас э, объяснил, что <coughs> абсолютно, вот сейчас мы разобрались с группой языков, которая называется языки фарси. То же самое мы, я могу вам привести и с тюркскими языками. 16 государств, которые говорят на тюркском языке. Бесмилай рахмон и рахим, яхши месес, дуруз месес, там как здоровье, как то, как все. Вы, говорит, на узбекском говорите? Я говорю, нет, дорогой мой. Я говорю, поздоровались на арабском, а потом начали говорить на тюркском. Но ты-то узбек? Он говорю, да, узбек. Я говорю, так вот, я говорю, поздоровались мы с тобой на арабском, начали говорить на тюркском. А с чего ты считаешь, что это твой язык? Почему ты называешь его узбекским? Ну вот у нас так заведено. Я говорю, ну татары тоже говорят на тюркском. Я знаю, как с детства всякие там дразнилки на этих языках возвращаемся к этому значит, документу который вот начали Документ. обсуждать. вот скажите там речь идет о запуске единого космического кристалла а расскажите да. немножко, кто его запустил что это за кристалл <къех> кристалл этот запущен значит с 96 -го года и все что сейчас происходит это как раз э, его работа то есть система управления старых, старая система управления на планете Земля в настоящее время работать полностью перестала. А что это, что просто, это, что это, это просто, за кристалл? Подождите, подождите, подождите. Что это за кристалл? Это полевой кристалл. Понимаете, у каждого из нас есть же, кроме физического тела, еще, так сказать, полевые тела, да? Ну, кто-то их называет аура там, да? Кто-то там еще как-то там такое-то тело, такое-то тело, ну, вот посмотрите любые, э, скажем так, индуистские или э, русские, э, так сказать, документы по этому, по этому поводу. И вы там увидите, что человек там обладает энным количеством тел, из которых реально, на, на физике мы видим только одно тело. Такое-то тело там причинное, ну, вот, энергетическое там, э, психическое и так далее. Все эти тела, они есть, они работают. Через них можно управлять физическим телом. Ну, тот, кто умеет, да? И э, на Земле была такая же ситуация. То есть на Земле э, была ситуация э, следующая. Полевой кристалл Земли представлял из себя планеты Земля. И косайдер и декайдер вложены друг в друга. Вот эта конструкция, имеющая 64 точки на поверхности Земли, Полевая конструкция представляла из себя соответствующий агрегат, через который, ну, посвященный того времени, могли так или иначе задавать ход развития событий, управлять процессами, погодой. Они это делали, пока могли, но в последнее время у них это не получается. Ну, для того, чтобы это понять, ну, несложно, например, посмотреть прогноз погоды. Если вы, у вас есть мобильный телефон, ну, посчитайте, сколько раз в год вы получаете штормовое предупреждение и, и сколько раз в год оно реально реализуется. Да. 95-98% этих прогнозов являются ошибочными. А знаете почему? Нет, Потому нет, что они нет. основываются на тех знаниях, которые они получили еще в старой системе. Ну, вот. А сейчас все это по-новому, и с полевой кристалл как с самой Земли, так и все, всего мироздания, он изменился. Знаете, как он изменился? Скажите? Мы знаем, как он изменился. Да. Вот очень Очень просто. Значит, описать это невозможно, поскольку это изменение динамическое. Пока мы с вами говорим, его параметры меняются. Причем они меняются с фантастическими скоростями. Как вы читали в нашем документе, скорость мысли по Вернацкому и по Крикорову был такой наш, так сказать, соотечественник, который написал многотомник «Единый космос», Крикоров Владимир Сергеевич, по-моему, имя, отчество его. Скорость мысли равна скорость света умноженная на 10 сороковой степень. Это одна из скоростей, с которой меняется, в том числе, вот эти кристаллы. Но существуют и более высокие скорости, о которых мы сейчас говорить не будем. Но они существуют. А То есть знаете? система... Из, да, мы знаем это. Система из статической стала динамической. Пока вы ищете пулю в точку Х, вычисляете и приходите в эту точку. Она уже на, находится в точке Y. Поэтому... Вы каждый а раз приходите запустил? туда, где уже а нет кто ничего. Запустил этот да, да, да, он, он, он запущен, купил? да, он запущен, и все Давай. события, и все события, которые э, случились за это время на планете Земля, в том числе, э, связаны и с запуском этого кристалла. А кто запустил? Его запустили э, группа сущностей находящихся как на планете Земля, так и в ней. Хорошо. Следующий вопрос. Вот тоже вот продолжение. Скажите, да? вы указываете в этом значит документе, что вот эти захватчики, которые вторглись на нашу территорию, угу. будут уничтожены оружием, которое недоступно, недоступно, ну вот буквально, вот будут угу. уничтожены пер, персонифицированным сверхточным оружием, действующим из пространств, недосягаемых для захватчика. Прокомментируйте вот это. Ну, дело в том, что э, такого вида воздействий существует великое множество. Значит, дело в том, что самым сильным оружием является разум. И разум, э, скажем так, э, сущности, там, человека, неважно какой сущности, находящийся на более высокой э, ст э, ступени развития, представляет для более низких абсолютное оружие. Вот о нем здесь и речь. Дело в том, что не обязательно иметь, так сказать, эскадры ракетоносцев для того, чтобы навести порядок на определенной территории. Для этого достаточно знать тех, кто отдает преступные приказы. Вот и все. А кто же нам такое даст оружие? А да, оно уже существует. А вы знаете, где, где оно? Дело в том, что оно применяется из испокон веков, просто вы об этом не знаете. Вопрос в том, что... Сейчас вернемся к оружию. Вопрос в том, что силой невозможно решить ни один вопрос. Вы же понимаете, если я вас силой заставлю жить правильно, к примеру, ну, например... Так сказать, применю телесные наказания за то, что вы мусорите на улице. То как только я перестану применять эти телесные наказания, вы опять начнете мусорить. Силовое решение вопроса, которое связано с сознанием и с мировоззрением, невозможно. Силой здесь уже наводили порядок. Сталин, Иван Грозный, Македонский, значит, наши, наши князья, которых там звали, вещи Олег, вот, и, и так далее. Вопрос, навели? Да, не навели, именно поэтому мы находимся в таком Во. состоянии. Потому что, еще раз повторюсь, силой вопрос решить невозможно. Вопрос можно решить через изменение сознания. Если вы измените свое сознание и начнете осознанно что-то делать, это и есть нужный результат. А если вас заставляют, ну, пока есть эта сила, заставляющая вас. Вы, так сказать, действуете. Ну, вспомните, как ведут себя многие иностранцы, которые попадают на нашу территорию. Ну, по-разному себя ведут. Ну, например, финны, которые а, приезжают. Себя ведут по да грехи. нет. Водку пьют до поросячьего визга. Понимаете? Водку пьют до поросячьего визга. Потому что сила, которая их сдерживала, здесь, на этой территории, отсутствует. Там их за такое поведение навсегда исключат из рядов людей, которые ну, находятся на определенной социальной ступени. И они, боясь последствий, держат себя в руках. Но как только эти, эта сила перестает действовать, хотя бы на время, происходит мгновенное скотинивание. Вот. И, другой, и другой вариант. Человек, у которого это все внутри, неважно на какой территории он находится. В Союзе СССР, в Германии, в Финляндии он везде ведет, ведет себя однотипно, потому что это его внутреннее состояние. Ему не, на, ему не надо бить палкой по спине для того, чтобы он не мусорил на улице. Он это делает естественно. И задача как раз в том, чтобы сознание людей вошло в нужное русло естественным путем, через набор соответствующего опыта, в том числе и правового. Вот. И когда этот опыт и правовой у нас появляется, мы, мы начинаем себя вести правильно и грамотно. Когда мы понимаем, в каком контексте мы действуем, не как кучка мяса, которая там с двумя ногами, так сказать, бегает по планете Земля, и вытворяет все, что ему в голову взбредет. А как э, э, сущность, которая получила э, наследство от своих предков, приумножила их и передала своим потомкам. И вот это осознание этого и действие в этом ключе и э, превращает э, любого человека в, в то, что мы называем э, сущность э, высокодуховную. Вот как раз... Последний вопрос, который хочу узнать ответ. Вот вы там, значит, указываете. Я честно говоря, когда читала этот документ, с думал начала думала, ООН написали такое. Значит, там речь идет о том, что при вы предостерегаете, предупреждаете, ну указываете им о том, что до нынешнего времени. Вот эти вот все захватчики, там, вредители, которые были на нашей планете, они как-то перерождались, а в настоящее время они будут, ну, дословно, значит, э, будут зачищены на 777 поколений вперед и назад, так что от, даже генетической памяти от них не останется. Вот может, можете прокомментировать, как это и что это? Ну, вот, честно говоря, для обычных людей, когда первый раз читают, это непонятно, и мне тоже не все понятно. Вот так как-нибудь объясните. Ну как, как это делается? Значит, дело в том, что основная масса людей понимает только смерть физическую, но те, кто посвященный люди и те, кто до сих пор находится в системах управления планеты Земля, там называемое там, мировое правительство, там как бы они там, себя не называли, там какие-то клубы, иллюминаты, там. Множество они себе дурацких названий присваивают. Вот. Это все частично тоже сейчас сопряжено с их фантазиями и заблуждениями. значит Они хорошо осознают свою, статус своей сущности, которая в них живет, и они чувствуют себя как именно как сущность, а не как физическое тело. И поэтому для них... Ситуация будет развиваться в случае, если они не перейдут на сторону возрождения всех законных субъектов, которые здесь когда-либо существовали, грозит тем, что сущность это будет уничтожена, а информация, которая связана с их сущностью, полностью затерта. Ну вот, и таким образом они перестанут существовать даже в информационном виде, следа от них не останется. Вот и все. Это и есть зачистка на много поколений вперед и на много поколений назад. Потому что вы же знаете, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Вы об этом знаете? Нет, я... Вот не его помню. как раз и не останется Нет, у этих сущностей. Ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Как вы думаете, они услышали это? Конечно, услышали. Конечно, а услышали. А как вы думаете, значит, по какой причине заявление... Человека, который работает обычным рядовым врачом, начал работать во всех пространствах и государствах. Вы же знаете, что этот процесс идет этот процесс идет в Германии, он идет в США, он идет в Японии, он идет в Индии, он идет в Китае. Вы знаете, какая в Индии идет сейчас борьба за самоопределение тех народов, которые там живут? Расскажите Они же потеряны. У нас хоть язык есть свой, а у них и этого нет. индия это разговаривает на английском языке. У них нет ни своего языка, ни практически своей культуры. У них тысячи, так сказать, мелких племен, каждый из которых говорит на языке, который соседнее племя не понимает. У них две деревни в 20 километрах друг от друга, друг друга не понимают. Такая же картина, кстати, в Китае. Но в Китае есть хоть китайский язык в виде иероглифов, которые их объединяют, И два человека, которые мычат каждый на своем наречии, не понимая друг друга, при помощи письменности могут друг с другом объясниться. А в Индии этого нет. А санскрит? Какой санскрит? Какой санскрит вы? Окститесь, а какой санскрит? В Индии этот санскрит знает энное количество человек. Я думаю, на нескольких руках, так сказать, все они легко поместятся. Это знают там небольшая группа специалистов. Да, он у них присутствует в виде там книг в библиотеках, но не боли. Он же нигде не употребляется. Он как язык общения не употребляется. Сергей Вячеславович, вот смотрите, вы заявились вот прямо в ООН. Вот да? поначалу, когда люди говорят: ой, Тараскин там заявился Богом, там то все. Поначалу им казалось это каким-то непостижимым, каким-то глупостями. Но мы с каждым днем начинаем понимать, что никакая это не глупость, что хочешь, не хочешь, нам придется возвращаться к своим истокам. Вот смотрите, вы заявлены Богом. Ваши, ваши руководители регионов, они тоже там какой-то статус. Там же... Не богами мы заявлены. Нет, нет, нет. Вы, вы ошибаетесь. Мы, мы, когда заявились... Мы в том числе сообщаем свои сущностные характеристики для того, чтобы те, кто прочитают, имеют соответствующую подготовку. Этот документ не для того, чтобы его читать возле пивной на улице. Понимаете? Этот документ для тех, кто причастен к системе управления. А те, кто причастен к системе управления, связаны в том числе с характеристиками собственной сущности, которую они знают. Так вот, у нас есть база всех их сущностных характеристик. Откуда? В виде библиотеки. Хорошо. А тогда мы кто? Сергей Вячеславович. Нет, ну каждый каждый, каждый человек имеет индивидуальные сущностные характеристики. Значит, не мы кто. Мы кто. Это не работает. Значит, работает я кто. А я кто? Я про всех. Спрашиваю. Нет, подождите, подождите. Да, он, Я вам она... еще раз говорю: характеристики индивидуальны. Характеристики индивидуальны. Чтобы чтобы сказать о человеке, вот о конкретном человеке что-то, надо именно с него снять эти характеристики, их написать и посмотреть. Эти характеристики четко показывают, на какой стадии развития сущности и осознания находится данный человек и, соответственно, данная, живущая в нем сущность. Вот и все. И все параметры становятся ясны и определенны. Вот. И, и, то, и только по этому принципу идет общение, вот, например, в той же самой среде, ну, назовем их иллюминаты. Они на, на таких, э, такими э, э, используют такие понятия? Ну, я, я разговаривал с ними, и э, когда обычно я на такие разговоры иду, заранее знаю, с кем я буду встречаться. И у меня уже есть параметры его сущности. И я его, соответственно, называю не по тому имени, которое у него в паспорте написано, а по имени сущности. Вот. Заранее зная параметры. И между делом говорю свои. И тогда мы с ним общаемся на том языке, на котором... Ну, или там с ней, или с ним, там, неважно с кем. Общаемся на том языке, на котором э -э они привыкли принимать информацию. Они воспринимают это очень-очень серьезно. Очень серьезно. Потому что доступ к такой информации имеет крайне ограниченное количество людей. Оно измеряется десятками по всей планете Земля. О, да, несколько десятков. Вот людей, которые, которые не едят и не пьют, да? Знаете таких людей, да? Знакомы с такими да, людьми? Да, да. знакомы, но есть. Кто там прохлад известный там в интернете есть, который там не кушает, не пьет. Вот таких людей 30 тысяч. А вот те, которые, так сказать, снимают характеристики сущностные, их гораздо меньше. А теперь представьте вероятность встретить такого человека в жизни. Вот. Вокруг вас живет кто-то, кто не ест и не пьет уже 10 лет? Нет, нет. Вот. А теперь найдите человека, который э, умеет снимать сущностные характеристики. Сергей Вячеславович, по вот этому документу, mm -hmm. э, я, ну, так, более, хотя, конечно, если бы было время, я бы позадавала бы и там, ой, на 4 часа. Но обещайте, что мы с вами обсудим еще один документ. Я, я прямо хочу, чтобы вы пояснили там немножечко у вас есть такой указ номер один о восстановлении структур э, органов управления. Тоже в 2010 году. Да, есть и, такой указ. Что, да, что есть мы в От раз, 18 марта 2010 да, года. Да, там фантастические есть вещи, которые людей порадуют. И вот, и, может быть, вы там что-то еще захотите добавить, потому что я ну, насчет помню. «порадует» это, это, это вряд ли, понимаете? Дело в том, Пора. что... Пора. Ну, видите, вот, э, так сказать, все, что могло их порадовать, их порадовало. Как вот э, я говорю вам точно, значит, э, пять лет, пять лет после выпуска этих документов и того документа, который мы с вами сейчас обсуждаем, это вот заявление в Организацию Объединенных Наций. Вот. Ну, в основном, так сказать, радовались единственным методом. Пальцем крутили у виска. Ну, это прошло. Сейчас уже никто не никто... Прошло, видите, как? Прошло. Каких-то пять лет. Нет, не, там большой. Подождите. Труд, На появляется... сегодняшний момент это уже 10 лет. Да, 10 вот лет, я, там... я вам просто объясняю, что чтобы вы понимали, с какими масштабами времени и задач вы сталкиваетесь. 10 лет. Вот мы с вами говорим сейчас о документе, который написан 10 лет назад. Вот сейчас он стал кого-то интересовать. Да. Вот сейчас частично он осознается там, теми, теме пятыми. Поэтому я к вам приставала и долго да, да, да, вот, поэтому, поэтому еще раз я вам говорю, даже если вам все расскажу, вот, вот до последнего, так сказать, гвоздя, так сказать, все разберем и все, все четко так сказать, узнаем, Вопрос, это, это, это не факт, что, так сказать, каждый, кто услышит, поймет. То есть, каждому, у каждого внутри будет заронено определенное зерно, а когда оно, сказать, прорежется, когда он вспомнит о том, что там кто-то что-то говорил, это уже большой вопрос. Сегодня много людей, которые жаждут знаний, хотят знаний, очень мало источников, потому что все дают информацию, Сергей Вячеславович, вы даете знания, конкретное знание, и вот по этим документам можно как раз проследить, как, как нам двигаться, потому что вот мы же начинали с того, что а как человеку определиться, как ему разобраться, где настоящий, где не настоящий, поэтому я вас прошу назначить, мы сейчас поговорим с вами, чтобы мы еще один документик разобрали, там очень много таких моментов, которые пришло время людям ну, узнать, поближе познакомиться, потому что Люди даже не знали о том, что это есть. И даже я не видела, даже я. Хотя я постоянно подглядываю там, что вы пишете, что вы делаете. Я у вас учусь. А вот даже я не видела вот тот документ mm -hmm. под номером один. Не обратила mm -hmm. там внимания. Их, кстати, там... два было указа. Один называется «Возрождение структуры органов и организации СССР для наведения конституционного порядка». А второй, значит, о приостановлении запрещений на территории СССР диверсионно-подрывной террористической деятельностью организованных преступных сообществ, выступаемых от имени нелегитимных, незаконных, неправомерных государств, образованных из республик, входящих в состав СССР. Вот эти два документа были э, от 18 марта, до да, 18 марта 1900, э, 2010 года, вот, они вышли, так сказать, Первыми и с этого момента процесс начал двигаться в нужную сторону. Пять лет понадобилось спецслужбам Российской Федерации и иностранным разведкам для того, чтобы осознать серьезность этого документа. И с конца 2016 -го года, именно с осени 2016 -го года началось интенсивное финансирование движений диверсионно-подрывных под флагом Союза ССР. То есть, видите, даже спецслужбы пять лет разбирались. Вот видите, раз... а вы да. говорите. Поэтому, а поэтому, это... поэтому нет, не будем, нет, на, не будем надеяться на быстрый результат. Нет, пришло время уже, это точно. Сейчас уже люди сами хотят знать информацию. Поэтому Мария, я вас, я вас одно, одно вам хочу сказать. Вы э, неправильно себе представляете механизм э, возрождения СССР. Значит, он не связан с массовыми действиями. Я всегда привожу пример. Значит, если у вас за спиной разрушена атомная станция, вы будете собирать толпу народа и методом голосования выяснять, что надо делать на атомной станции, или все-таки пригласите хотя бы одного толкового инженера, который скажет, как остановить, так сказать, катастрофические явления, которые там аварийные у вас за спиной. Понимаете? Вот, вот эти вот представления, кстати... Вот, о которых вы сейчас говорите и которые вы подразумеваете, когда мы ведем вот такую э, разъяснительную работу, они специально, вот эти э, представления о том, как э, все меняется, они специально внедрены в ваше сознание для того, чтобы вас направить по ложному пути. Вот большинство людей же знают, что переход социально-экономических формаций происходит по, под действием различных революций. Да? Ну, уже сейчас не так думают. Значит, никаких, делаю, никаких, никаких, никаких революций никогда в природе не было. Это диверсии, это... Конечно, это, это обычные, серьезно подготовленные диверсии. Поэтому, вы же поймите, работа осуществляется параллельно. Вот то, что вы делаете, это правильная и полезная работа, она должна быть обязательно осуществлена, но она является как бы фоном, на котором будут происходить изменения. Именно фоном. Вот. Точно так же, как э, э, э, Ленин с деньгами, с боевиками и с оружием приехал из Германии, Троцкий с деньгами, с боевиками, с оружием приехал из США. Ну вот. А потом это назвали э, Великой Октябрьской социалистической революцией. Нет, это обычный заброс диверсантов на нашу территорию. А когда восстановится Советский Союз, Сергей скажите. Очень скоро. Это может произойти в любой момент, и все для этого готово. Дело в том, что все, все необходимые элементы этого перехода уже проработаны. Все абсолютно сделано. Сняты видеоролики, обращения, заявления, написанный нужный текст. Вот завтра щелчок и, так сказать, по... Ну, они же, видите, сидят и держатся эти, за, за свои вот эти скамейки, табуретки. Какой, ну, а что, что, что мы можем сделать? Вы поймите, значит, я еще раз вам говорю. Процесс должен идти естественным путем. Естественным. С одной стороны, у нас есть, значит, население, сознание которого растет, и оно, скажем так, создает благоприятный фон для перехода. Вот. С другой стороны, идут процессы, которые связаны с элементами управления. И вот в какой-то точке, значит, критической, они должны сойтись. Будем ждать. <сー> эти, <сー> эти, решения, на самом деле, эти решения, на самом деле, уже приняты все. Вопрос только в том, значит, когда будет сигнал, ну, как вот э, военная операция, да, Багратион. Она уже разработана, все написано, у каждого есть задание, каждому командиру раздали, так сказать, план действия. Он только сидит на месте и ждет, когда э, поступит сигнал из центральной ставки о том, что начать. И тогда по цепочке идут команды. Вот в нашем случае, и во всех предыдущих случаях, и в первом году, и в 17, и в 613 году, все происходило именно так. Вот. Поэтому мы сейчас с вами, да, очень близко находимся от состояния перехода. И благодаря вот той работе, которую мы в свое время проделали, правовое сознание людей, Выросло до небывалых высот никогда еще в истории человечества. Да. Такое большое количество людей, вот в том числе в нашей стране, не интересовались правом. Никогда этого не было. Никогда. Никогда. никогда. Было. И, вот это, и вот это является, так сказать, вот тем фоном, на котором мы как раз и возродим. Естественное право во всей его красе. Начиная от микромира и кончая, так сказать, вселенными, которые нас окружают. Хорошо. Спасибо. На сегодня мы с вами прощаемся. Мы сейчас договоримся с вами. Я еще буду к вам вам надоедать, но все равно мы еще с вами встретимся. Хорошо. А прощаемся. Всего доброго. Да, хорошо, Мария. Все. Спасибо, до свидания.